Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о винтовых компрессорах. Какие у них плюсы, какие у них особенности и самое главное, чем они все-таки отличаются от поршневых компрессоров. Первое. КПД. У винтовых компрессоров он в полтора раза выше и достигает более 90%. Второе. Винтовые компрессора позволяют получить более высокое качество и частоту сжатого воздуха. Со всеми с минимальным выбросом масла и твердых частиц. Третье. Низкое электропотребление. Благодаря винтовым компрессорам вы сможете существенно сэкономить на электроэнергии. Четвертое. Винтовые компрессора могут работать практически сутками и без перерыва. Срок службы их достигает порядка 20 лет. Но, разумеется, нужно своевременно менять масло и расходные материалы. Пятое. На винтовых компрессорах расположены жидкокристаллические дисплеи, на котором всегда можно увидеть количество наработных часов, информацию о своевременной замене фильтра или масла, технические ошибки и другую информацию. Сегодня мы рассмотрим с вами три модели винтовых компрессоров Norberg, которые отличаются между собой объемом ресивера, мощностью мотора и производительностью. Поехали! модель первая NCA 10 rd производительность 900 литров в минуту, объем ресивера 350 литров, мощность 75 киловатт модель NCA15RD производительность 1450 литров в минуту, объем ресивера 500 литров, мощность 11 киловатт и наконец третья модель NCA 20 rd производительность 1900 литров в минуту, объем ресивера также 500 литров, мощность 15 киловатт все винтовые компрессора Norberg оборудованы осушителями рефрижераторного типа, работающим на холодоагенте R134. Сейчас мы вам его продемонстрируем. Крышка легко снимается, болты мы сняли заранее. Основным рабочим узлом является компрессор фирмы Panasonic. Для надежности все магистрали выполнены из медных трубок. Осушитель оборудован электронным клапаном отвода конденсата. Для удобства на каждом компрессоре указаны рекомендации по эксплуатации и график технического обслуживания. На передней панели установлен индикатор отображения температуры. В компрессоре модели NCA10RD присутствует трубка сливоконденсата, которая требует подключения к дренажу. Вне зависимости от того, насколько грязное или запыленное помещение Или в каких условиях работает компрессор Рекомендуется ежедневно следить за состоянием фильтров При необходимости производить их проверку, чистку или замену Во избежание выхода компрессора из строя Используются только оригинальные фильтры И еще один плюс Для удобства обслуживания Крышки корпуса винтовых компрессоров Норберг Легко снимаются И устанавливаются обратно Нет ни болтов, ни гаек, все идет только на направляющих и магнитах. На главный экран ЖК-дисплея выводится вся оперативная информация во время работы. Также при помощи главного меню вы можете узнать всю информацию о наработке часов, компрессора, а также о ресурсе масла и фильтров. Компрессорный узел состоит из электродвигателя с прямым приводом, с винтовой парой. Сам электродвигатель крепится к раме компрессора с помощью виброгасящих подушек для сокращения вибраций. Перед вводом в эксплуатацию не забывайте удалить транспортировочные болты. Еще одним очень важным рабочим узлом в компрессоре является масляный бак, в котором находится масло для смазки винтовой пары, а также сепаратор для отделения воздуха от масла. На масляном баке установлен кран для слива масла, индикатор уровня масла, манометр для отображения давления, а также предохранительный клапан. Вся электропроводка компрессора установлена в компактном электрическом щите. Все компоненты выполнены качественно и имеют каждый свой предохранитель. Для охлаждения масла и предварительного охлаждения воздуха компрессор имеет радиатор с собственным вентилятором охлаждения. На подающей масляной магистрали установлен масляный фильтр. Обращаем ваше внимание, винтовые компрессоры необходимо устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях. С температурой не ниже плюс 5 градусов. Расстояние от стен до компрессора должно быть не менее 1 метра. В целом уровень шума от работы компрессора позволяет устанавливать его вблизи рабочего места. Возле работающего компрессора можно свободно разговаривать и все будет слышно. Мы уверены в качестве нашего оборудования. Поэтому на все винтовые компрессора Norberg мы предоставляем гарантию целых 3 года но с обязательным условием. Приводим в эксплуатацию и техническое обслуживание только авторизированные сервисами Норберг. Подписывайтесь на наш канал, До новых встреч!